Медитация для похудения. В наш век проблема лишнего веса волнует большую половину населения планеты. Особенно это касается женского пола, ведь каждая девушка желает иметь стройную форму. Хорошая спортивная фигура – это залог успешной и здоровой жизни. Мужчин также больше привлекают худенькие женщины. Именно это и побуждает представительниц красного пола обращаться к различным способам похудения и один из таких лучших способов это медитация чем она лучше всего проблема того что килограммы остаются как правило или сразу же возвращается кроется в голове Мысли о том, что результаты жесткой диеты или усердной работы споли не долгосрочные, материализуются. Они выступают блокатором, посылая в мозг сигнал о вашей боязни. Клетки воспринимают этот сигнал, как крика помощи и всеми силами пытаются устранить причину страха, возвращая прежний вес. Отсутствие веры. Успешность своих действий – это самая главная преграда. Следует отгонять от себя весь негатив, отпитывать впитывать лишь положительные эмоции. Если вам не удается справиться с этой задачей самостоятельно, поможет медитация для похудения. Она не сложная, но проверенная, не практикующими. Ее результат будет максимальным для вас, если вы будете ее проделывать два раза в неделю, а лучше каждый день. Что вам для этого надо? А вам всего-навсего необходимо понимать, какой вы хотите видеть себя. То есть определиться, какая цифра будет у вас на листах. Это один. Два. Понять, какую талию вы хотите бедра и грудь. Прежде чем приступать к медитации, подумайте о размерах. Запишите, а тогда только приступайте к медитации. Желательно зажечь еще свечу. Но если не выложитесь спать, то лучше не надо. Музыка здесь также разработана специально для похудения. Даже если медитация закончится, а музыка будет продолжаться, все равно она воздействует на ваше тело, на организм таким способом, что вы будете, слушая эту музыку, худеть. Ну а теперь займите удобную позу, закройте глазки, глядьте и листайте вам удобно. Ручки расположите вверх. Убедитесь, что вам удобно и комфортно. Что одежда вас не стесняет. Глазки закрыты и расслабьтесь. Сделайте глубокий вдох и выдох. Вдох на делать через нос, а выдох внутрь себя. Еще раз. Дыхание глубокое и спокойно, а Оно Следите за своим дыханием. Наполняйте свои легкие настолько, насколько это возможно. Все мысли, все заботы, за проблемы, задачи, все осталось отведы. Вы расслаблены, глазки закрыты. Следите за дыханием и прислушивайтесь к себе, к своим ощущениям и своим телу. Ваша голова пустая, мыслей нет. Только вдох и выдох. Вдох и выдох. Ваше тело расслаблено. А теперь вы ощущаете, как тепло начинает окутывать ваши ступни. Как будто теплое облако касается ваших ног. медленно, медленно начинает подниматься вверх. Ощутите тепло в ваших ногах. Почувствуйте, как энергия поднимается вверх. Она поднимается по вашим ногам вверх. Все выше и выше. Вы можете почувствовать покалывание в ногах. Ощущение воздуха. Тепло окутывает ваши колени, поднимается вверх, под ветром, выше, еще выше. Почувствуйте тепло животика на груди, пальцы на руках, спина, все окутано теплой-теплой дымкой облака. Еще выше поднимите тепло. Вас окутывает теплое легкое облако. Там хорошо, тепло, легко, расслаблено и удобно. Вы как будто сами растворились в этом облаке и стали невесомы. Ощутите это. Почувствуйте, а вы не чувствуете своего тела, как будто его нет, но вы есть. Вы здесь и сейчас, находитесь в моем теле. А сейчас я посчитаю до 10 и вы. Ощутите легкое расслабление. Почувствуйте, как будто вы спускаетесь вниз. Как я вам пописку, подороже. 10, 9, 7, 6. Вы опускаете все глубже и глубже. 5, 4. Три, еще глубже, два, один. Сейчас вы опустились еще на большее позитивное вот состояние, чем были раньше. Вы вошли в это состояние на данный момент. А теперь представьте, что вы легкая, невесомая и можете летать. Ведь как это облачко, в которое вы погружались, начинает вас поднимать. И вы летите, вы легкое, вы небессонное, почувствуйте полет, почувствуйте, как вам уютно, легко и спокойно. Вылетите в свое место силы. Это только ваше место, где вы набираете сил, энергии, здоровья, любви, умиротворения, гармонии и счастья. Это маленький остров, координаты которого знаете только вы. И именно сюда вы будете приходить летать всегда, когда вам будет это необходимо. А теперь приготовились и переставили, почувствовали. увидели видели, как вы поднялись на своим телом в этом облаке полетели. Вы пролетаете над городами, вы видите лесами, вы пролетаете полями. И вот вы видите океан. Вы летите над океаном, наслаждаетесь чувством полета. И вот, высоты полета, посреди океана вы видите свой остров, свое место силы. Посмотрите какой, какую форму, какая растительность. Что вы видите? Увидьте свое место силы с высоты полета. Увидьте это место. Выберите свое место, которое будет вам самым удобным, самым красивым, самым удобным. Может, куда вода там? А может, гора? Давайте представим гору которая имеется горка со спуском по океану. Вы подлетаете к этой горке, и садитесь на горку и видите и чувствуете, как вы начинаете опускаться с этой горки. Горка, и спускаетесь легко. Вы летите, почувствуйте чувство полета вниз. Вниз летите, еще летите. Летите, почувствуйте, это состояние проживите, чувство полета с этой горки. И увидите, как вы ныряете в воду. В воде вы чувствуете себя легко, расслабленно. хорошо. Вам так хорошо -то. И вы начинаете плыть. И вдалеке вы видите шаг. Вы вплываете под шар, он как кокон, начинает окружать вас. Вы находитесь в этом коконе, ощутите всю эту легкость. А теперь увидите яркую мощную силу океана земли, начинает входить в вас светящимся потоком через ноги. Вы чувствуете как волшебное, целительное, оздоравливающая, животворящая, обновляющая мощная сила двух стихий земли и воды начинает наполнять ваше тело. Снизу вверх вы наполняете целебной чудесной энергией, как сосуд. Вы ощущаете эту мощь, это необыкновенный свет, который исцеляет и наполняет вас изнутри. Почувствуйте это, целебную, животворящую силу двух стихий земли и воды. А теперь увидите, как мощная, яркая, светящая сила Сияющее от солнца и неба, начинает заходить в вас сверху, через макушку, наполняя ваше тело сверху вниз. Почувствуйте эту энергию, видите, как ваш окон всплывает и летит. Солнцу, наполняя вас жетворящей энергией обновления. Теперь каждая ваша клеточка обновлена. Каждый атом вашего тела насыщен, оздоровлен, обновлен энергиями четырех стихий, воды, земли, огня и воздуха. Вы здоровый человек. Вы наполненной силой природы, исцеляющей, оздоравливающий, подрящий, Вы здоровый человек. Вы наполнены, насыщенный огромной мощной силой. Вы наслаждаетесь этими чувствами. Вам хорошо. Увидьте со стороны, как вы сияете. И увидьте, как этот энергококон поплывает, перелетает, как видите, так и видите, на опускается. Видите себя со стороны, как вы переполнены кинестихиями вы наполнили вам хорошо, и над пускается на жертв на песок, и вы лежите на песочке, вы чувствуете тепло песка и солнышко, которое согревает вас, Почувствуйте это. а теперь Увидите своего ангела-хранителя. Как, как он видит, какой-нибудь голос, как он смотрит на вас. Потому что именно сейчас он появится перед вами и завершит работу по совершенствованию вашего тема. Сейчас тело ваше становится мягким, как пластелин. От сияния солнышка, от тепла песка ваше тело расслабляется, и его может быть под гроба. Настое усмотрение. И этим займется, займется именно ваш ангел хранения тела. Почувствуйте, как тело ваше становится податливым и мягким, еще мягче. Ваш ангел-конитель проявился. Он стоит возле вас и улыбается вам. Он готов вам помочь. Позвольте ему это сделать. Ангел протягивает вам руки и мягко, нежно касается вашего лица, лба, волос, щука, подпоровка. Ваша кожа волшебным образом на лице улучшается цвет. Становится более потянутой, упругой, светящейся и здоровой. Ангел проводит руками по шее. Вы можете почувствовать покалывание тепло. Кожа на шее становится здоровой, упругой и потянутой. Так будет происходить. Каждой частичкой вашего тела, которому будет дотрагиваться ваш Целитель, ваш Ангел-Хранитель. Он проводит по вашим плечам. Почувствуйте, как он дотрагивается к вашим плечам, рукам. Слушивайтесь к своим ощущениям. Ангел тихо спрашивает вас, какой объем груди ты хочешь? Мысленно отвечает, уже записая. Ангел, как будто из пластилина, начинает лепить ваше совершенно идеальное тело. Он убирает все лишнее, выравнивает, подтягивает, оздоравливает ваше тело и кожу. «А какой ты хочешь объем талии?» – спрашивает ангел. Отвечайте ему. В это время вы чувствуете сдавливание вокруг талии, в животе. Вы чувствуете покалывание текло. Идет работа над совершенствованием вашего тела. «Какой ты хочешь объем бедер?» – спрашивает вас ангел-хранитель. Отвечайте, ангел приступает вот к совершенствованию этой вашей части тела. Он умело убирает все лишнее, подтягивает, оздоравливает и исцеляет. Скажите своему помощнику, какими вы хотите видеть своими но, ваши ноги. Он сразу приступит к работе, приступает. Он лепит из вас, создает вас идеально. Сейчас происходит волшебство. Он делает вас совершенным. Той, которой вы себя хотите видеть. Посмотрите себя со стороны. Увидите, какой вы стали. Вы должны понять. Вам очень важно прочувствовать все то, что вас изменилось, почувствуйте радость внутри, восхищение. Вы прекрасны. Теперь вы человек, наполненный целительной, мощной энергией четырех стихий. Вы находитесь в том теле, о котором всегда мечтали. Вы сейчас находитесь такой, какой вы себя всегда хотели видеть. Поблагодарите Ангела. Благодарю, благодарю, благодарю. Увидите, как он лучезарно улыбается вам и исчезает. Теперь вы здоровы, наполнены жизненной силой, совершенными. вы идеал сохраните это ощущение это чувство и пребывайте в нем как можно чаще и дольше а теперь нам надо возвращаться обратно но вы всегда сможете вернуться в это состояние в этот райский уголок тогда когда вам будет необходимо, это ваше место, место силы, здоровья, совершенства, покоя и наслаждения. Вы взлетаете вверх. До свидания, остров, скоро увидимся. И летите, летите обратно домой, летите в свое киломо. Увидите, как вы опускаетесь. В свое тело. Вы дома. Но вы другой теперь человек. Вы здоровая, отдохнувшая, энергичная, успешная, счастливая и совершенная. А теперь. вы можете оставаться в этом состоянии слушать музыку, потому что это также будет воздействовать на ваш атмосфер. Если же вы слушаете утром, то значит просто включайте и выходите в этом состоянии. Находитесь в этом состоянии, на Уверенности в том, что вы совершенно просто расслабьтесь. Слушайте нас.